Доброго времени суток, друзья! Наконец-то мы дождались. Наконец-то вышел первый геймплейный трейлер по PUB New State. Давайте посмотрим без всяких лишних слов, с комментариями, субтитрами. И уже в конце скажем свой вывод. Стоп, стоп, стоп. Что, Hi, I'm Brian повторяют, что ли? А, все, я понял. Это отрывок из э, обычного трейлера по New State. В принципе, я могу читать? Или лучше удобнее будет, если вы сами будете это делать? Ладно, давайте я буду читать. Привет, я Брайан Кориган, издательский директор PUBG Studio. не буду успевать. Мы бы были... Мы были потрясены огромной поддержкой в феврале. Мы знаем, что вы жаждете assured, а, не, не, хоро, не успеваю. <laughs> Будьте уверены, мы очень злобно и механиках. это самого и нет. We'll videos, however, like и то, что я люблю, чтобы лучше подготовить вас к новейшей королевской битве, prepare... того, люблю, новейшей королевской битве от Хотя вот-вот. Пошел, пошел уже геймплей, и я смотрю трейлер вот этого у нас well, new new в какой-то определенной местности, наверное, или в втором центре. И какие у нас еще точки были крупные. New это свежий взгляд на жанр королевы. Мы не упустили из виду, что делает пап-ток. So new State наследует inherits... and... and... and... улучшенные вы наверное, заметили в трейлере новые безумные механики и особенности вот это мне нравится это наверное как на Ирангеле, ой на Ирангеле, как на викинде будет поезд мне кажется разницы нет особо но ну, и говорили что типа сам не стоит очень будет похож на light то есть Одна и та же механика, одна и та же графика. Многие утверждали, верили в это. Но, ребят, я вас расстрою. Вообще с а не схожи. Как бы ни говорили, это тот же мобайл. Может быть, только добавят какие-то HD текстуры. Может быть, графика действительно будет улучшаться. Ну, не более того. Yes, не надейтесь, что графика будет взята с лайта. Чтобы помочь, умеет. Совершенно новая массивная футуристическая карта 8 на 8 Кстати, 8 на 8 неплохо, это как размера Эрангеля, Мирамара крупная карта 8 8 Совершенно новая массивная, так это и прочитано Используя новаторские технологии, технологии освещение, Но это понятно Это много слов, лучше бы так без лишних слов давайте начнем нашу экскурсию. А вот, да, торговый центр этот. In and gather some intel keep... И соберите некоторую информацию, чтобы дать вам конкурентное преимущество. Информация, которую вы скоро будете. И сгроб... же, говорю, мобайл, ничего общего с лайтом нет. Посмотрите даже на графику, да? Ну... Мне кажется, не знаю. Ну, все-все-все осталось, как мы бали. Ну, немножечко, может, изменили интерфейс, по графике. Ну, детализацию оружия, может, добавили. Рюкзак тот же, скины просто новые подобавляли Не знаю, ничего нового не вижу. Тут тоже take place there. Может, и, конечно, я ошибаюсь. Все разные. The different levels of... обманчивая. Различные уровни вертикальности предоставляют варианты для всех стилей игры. Не play styles. Play styles. Good aim. Good aim. Хорошая Land. цель, приземитесь на крышу и будьте готовы быстро это доказать. Это это, короче, для новичков, я бы сказал, быстро. То типа, если it. ты с момента выхода тащишь, да, с 2017 -го года играешь сам Steam Pub, или потом перешел в Light в 2018 -м, 19 адах, то, я думаю, бессмысленно тебе говорить, что можно приземляться на крышу, брать оружие и убивать первым. Ну, такие себе подсказки. Сказал, Let's move on То, это за, потро... за подсказки. to the, the, the, the, the, the exhibit spaces. But this location, it's all about positioning. Each It, store понимаю, has share of advantages and disadvantages to account for as you size up the competition. The roof is hot, but if you survive it, there are many ways to snake around and flank your indoor enemies, crushing them the the levels, the to ага, но но the Another жить. fun element Стоит, что переходим в лабораторию. Это, наверное, показывает нам самые крупные, наверное, точки, которые есть вообще на карте. Ну, типа, как bootcamp да, на санке взять. чё там еще есть? А и забить Пошли дальше. С этой уникальной структурой, осуществляя вашу команду в лабораторию, будет взаимодействовать много кооперации и креативных думающих. Центральная зона закреплена в полу-трубленных клетках, as что ты безопасен, так не или не Or at least that's park. what it used to be. For Now it's all bunkers раньше, and bullets here. here Bunker, You'll have to vault, sneak, and climb to conquer this Bunker, But if it's not looking good and you need a quick exit, like use the ramp at the end of or the or runway to get out of trouble. And with that, we've reached the end of the field trip. But stay tuned for the next episode, where we'll dive into more features. Thanks for joining us. Be sure to follow our social channels for further updates, and we'll see you on the battlegrounds. И в машине бортовуху видно. И от первого лица бежит красиво, кинематографично. А на исходе мы получаем то, что видим сейчас в первом трейлере. В общем, ребят, не знаю, понравился или нет, вам мини-обзорчик, такой мини-реакция от меня. Ну, если понравилось, обязательно ставьте лайки. С вами был я, Займан. Всем спасибо и пока.